Дело в том, что могу сказать, как перинатальный психолог, именно психолог, который занимается женщинами в период беременности и после, что вода, она у нас обладает ну, не просто целебным лечебным свойством. Мы привыкли все думать, что она смывает только какую-то физиологическую, наверное, Нечисть, нечистоты Но в принципе Можно оставить в водичке Все проблемы, которые у тебя возникают в голове Это во-первых Во-вторых, в воде очень хорошо В период беременности Снимаются зажимы Остаются страхи которые есть практически у всех беременных. А смысла, вот я лично, как психолог, не вижу смысла исследовать беременных на тревожность, потому что у всех абсолютно беременных, практически у всех, наверное, возникает ситуация, когда тебе становится непонятно, когда тебе становится, может быть, страшно от того, что ты не знаешь, как себя чувствует малыш в животике, Хорошо ему там плохо, сегодня я там не очень хорошо поговорила с начальником, как на нем это отразится. И для того, чтобы не тащить стрессовое состояние домой, для того, чтобы не думать потом об этом, идеальный вариант – это, конечно, бассейн. Я сама его посещаю три раза в неделю. Поэтому могу сказать, что в бассейне перед родами очень хорошо можно отработать дыхательные практики, которые пригодятся во время родов. Я веду занятия по подготовке к родам, психпрофилактика и подготовка к родам в центре. И могу вам сказать, что женщины, которые ходят в бассейн, они гораздо спокойнее, у них нет страхов по поводу того... Что будут растяжки, какие-то физиологические там изменения Они спокойно потом могут восстановиться после родов Абсолютно спокойно, они знают как Тем более э, женщины, которые привыкли вести активный образ жизни Они после 30 недель уходя в декретный отпуск Они усаживаются дома и начинаются опять проблемы Вроде как должно радость принести, беременность А она сидит дома Ей надо чем-то заняться, а заняться чем? Нужно заняться чем-то полезным. Полезным и для малыша, и полезным для мамочки. А еще у беременных в этом сроке возникает э -э, синдром гнездования. Я всегда девчонкам говорю, птички когда собираются... Птенцов заводить, гнезда вьют, вьют. У нас примерно то же самое. И вот когда она набегалась, искала себе шторы, малышу комплект на выписку, там ей на психопрофилактике дали список, что надо купить, она устала, куда это деть? Естественно, сходить в бассейн, в водичку. Это, во-первых. Во-вторых, огромный плюс – это общение среди таких же, как и ты. Там у них есть о чем поговорить. Они знакомятся, они понимают, что не только у них есть такие проблемы, ну и, в принципе, даже и проблемы не назовешь. То есть, в принципе, бассейн, я считаю, что в какой-то степени это, наверное, панацея. И ребенок, он находится физиологически тоже ведь в бассейне в матке. Поэтому бассейн в бассейн малыши себя очень хорошо чувствуют. Поэтому пусть... Наши беременные абсолютно спокойно идут. Очень часто переживают, что за вода, чем обрабатывают. Может быть, что-то не так, и навредить можно ребенку. Все приходят со справками, обследованные. Ну, то есть гигиенические правила абсолютно для всех едины. Что для беременных, что не для беременных. Но то, что бассейн для беременных и после родов восстановится, это идеальный вариант, знаю точно. Thank <laughs> you.